У Оомикота – отдел грибов, вегетативное тело или мицелий которых состоит из вытянутых клеток, не разделенных перегородками. В отличие от других грибов, их клеточная оболочка представлена не хитином, а целлюлозой. При бесполом размножении в водной среде образуются зооспоры с двумя жгутиками. На суше оомикота не образуют зооспор, а формируют отдельные неподвижные споры канидии, дающие при прорастании неразделенной клеточными стенками мицелий. Размножаться оомикота могут как бесполым, так и половым путем. Оомикота обитают в воде, в почве, на растительных и животных останках. Многие виды – паразиты наземных растений, типичные представители Гриб сопролегния, вызывающий болезни рыб, и род фитовтора, поражающий картофель, землянику, яблони, томаты и насчитывающий около 70 видов.